Пасырь и кролик, друзья, ну вот у нас первый венец практически сейчас закончится Укладки нелегко это дело, тем более погодка видите какая, но отпуск стоит не имеет оканчивается, поэтому стараемся это все сделать до отпуска сарай поставить 4,10 на 4, внешне внутренний где-то 3,90 на 3,80 Юлька покажи как мы все это уже раскидывали. Я разложил примерно, как я сам же и подписывал данное сооружение Бровно хорошая, но есть косяков пару штук в одном Но изнутри мы все равно будем полностью цементировать Друзья, оставайтесь с нами А я потянул это дурацкое бревно, потому что помощь только от жинки А жинка, если вы видели в каких она сейчас причинданах вышла, каблуки только таких не хватает А я тут рвись, блин, на благо, я не знаю Ну, на кого? На благо семьи! Её красоты, Родина! с что-то нелегко Ну ничего мы хлопцы с деревни простые. <плёк> мы не боимся никаких практических трудностей Фу. вот так потихонечку потихонечку ну, часть будем перелаживать через мох часть сейчас запеним друзья продолжается тройка, давай, вот кинули давай. мы тут сколько 4 венца с этой стороны 5 был когда мы разбирали сарай здесь большие двери здесь мы будем часть залаживать только как еще я честно не определился по поводу бревен как вы видите здесь предполагал заменить но топором проверяли все крепенько здесь тоже все крепенько только вот здесь вот нужно будет фундамент подлеить обязательно так так так так ну так здесь будет окно у нас ну, оно там было просто. Но здесь как-то вот так. Честно, друзья, я не строитель. О, это мой первый такой вот сруб, который я перелаживаю своими руками. Кривенько, косенько, но сам. Эм, проблема, знаете, он полежал, на набряк, пришлось это вот немножко подчисывать. Иначе мы туда его в пас не ставим. Конечно, высохнет, немножко разбракнет, но без этого тоже никуда. Как вы можете видеть, все стороны я обхожу специально для хейтеров, шмейтеров, да, для тех заведок, которые в них хотят сами ничего делать, а только будут указывать другим людям, как у них плохо все получается. Какой плохой сруб, и все плохо, и все плохо, и все плохо. Ну вот, друзья. Так, здесь у нас расстояние от этой стены до этой 360. По законодательству, честно, я не знаю, сколько тут положено, но я планирую сделать это все под одну крышу просто. И чтобы мог загонять мотоблок и слева и справа ставить бочки. Также здесь прорубить дверь. И здесь будет дверь. И чтобы я мог свинок здесь ну, гонять. А уже эта территория вся как вы видите вот разбросаны это а здесь уже что было более-менее чисто так ну пройдемся по хозяйству дальше друзья посмотрим что у нас здесь я сегодня буду сейчас их подстилать обратите внимание какая здесь грязь Свинтус, блин ну вот ну, и сельская жизнь у курей пойдемте посмотрим также грязь вот дорожка есть хоть какая-то а здесь этот говорит, солому закину так я не знаю, кидать, не кидать. Наверное, кинем. есть такая же ситуация. Кошмар. Ну, без этого никуда. болин еще слабо и зреет. Зреет. Купили мы пару свечку Ну, кто купил, Я ж купил. Так, в садик свой. Наш. Наш. Юлька говорит, зачем? А мне нравится, простенькая и красивая карликовая. Как один человек сказал, для пчел купил. Да нет, друзья, для будущей дорожки, которую когда я делать, не знаю. Все, идем включать, друзья. Двор, как вы можете обратить внимание, вот эти бровные, они были в запас вырезаны по четыре с половиной метра. Но струб был 5-метровый, не стали разбирать. Одну сторону выразили, он был даже на шипах. он Видите, шипы. То есть наверх можно будет что-нибудь забросить. Ой, дурдом. -дур. лягать. Утенок один бегает. Динозавр. Рекс. Так. Ой, мешки какие-то у нас появились. Это я покупал вчера бульбу. Бульбу для того, чтобы варить лимням. Вот она, видите, такая... Паршивистая парша. Ну 10 рублей мешок. Вот такой. Будет. Здесь один с мешков насыпали. Ну, пока поставил сюда, потому что здесь не холодно и, и адекватно. Так, идем дальше. Сено, как вы видите, я раздаю полностью. Ну, здесь дети нам помогали сегодня жинкой выбираться. Здесь видно сразу где, кто повыдал сено. Эти троглодиты совсем все повыедали. Так, воды уже нету, как я заметил. Воду не наливать. Малышня. Карапузы имеются. Все хорошо. В этой мамке бегают. Все хорошо. А вы куда тычетесь? Водичку сейчас вам принесу. Вот так. Красота какая. О! Красо... Ух ты какой! Нет, подлец. Давай газуй. Ну. Кролики, мы ну в Африке. Кролики. Все, друзья, буду заканчивать. Сегодняшний ролик устал. Юлька, отправляю в магазин. Одному таскать сырые бревна, которая 4,10. Ну, это 4,10 внутренний, получилось 4,35 внешний. Тягать очень тяжеловато, поэтому я говорю, Юлька, иди в магазин. А я буду дальше управляться, варить бульбу, которую мы вчера и купили. Ну, все. Всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного на неба нам головой. Всем пока, друзья.